Всем привет! Каждый день команда «Универ готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ректор КФУ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии. Казань готовится к проведению масштабной акции. Приближены к реальности, или как биологи КФУ воплощают идеи научной фантастики. 24 апреля стояло заседание ректората КФУ, которое прошло в зале Попечительского совета. На повестке дня значилось 10 вопросов, основная масса из которых была связана с приемной кампанией 2018 года в ряде институтов университета, а также созданием ситуационного центра при КФУ. Подробности смотри в нашем следующем выпуске, а теперь к остальным новостям. Казанский федеральный университет впервые посетил посол Швейцарии. На деловой встречи подняли вопросы современного образования, автономии университета, а также возможности дальнейшего делового сотрудничества. Подробнее расскажет Олег Кашин.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 26 апреля в Казани пройдет одно из самых ярких мероприятий, которое поддерживает популярность татарского языка и напоминает нам о важности его изучения. Подробности расскажет Аделя Шамилова. 26 апреля в Казани состоится общегородская акция «Я говорю по-татарски». Данная акция является единственной в своем роде гражданской инициативой, созданной силами энтузиастов из числа татарской молодежи. В этом году она состоит из нескольких мероприятий. Квест-игра «Татар-дозор-2018», вручение антипремии «Тяжело с татарским», рейтинг исполнения закона о двуязычии без татар», конкурс в школах Татарстана и концерт на улице Баумана. В связи с проведенной работой в Казани состоялась пресс-конференция по вопросам организации и представителей акции. Необходимо отметить, что к ее проведению привлечены предприятия торговли, включая крупные торговые сети. Если мы будем сохранить свою еду, сохранять свой язык вместе да, вот с такими акциями, а, с визуальными какими-то вещами, да, которым, с оформлением, которое мы делаем, если мы будем сохранить нашу одежду, то что мы тоже делаем да, вот на мероприятии, то мы на самом деле сохраним и будем двигать вперед. Из года в год акция ⁇ Я говорю на татарском ⁇ заметно развивается, появляются новые проекты. Организаторы обещают настоящий праздник для жителей Казани и других городов Республики Татарстан, в которых пройдет данное мероприятие. Как отметили спикеры, основные цели акции ⁇ это поддержка функционирования татарского языка в городе, расширение границ его использования, помощь в формировании новой городской татарской культуры. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского университета обсудили региональный опыт развития системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Республике Татарстан. Подробнее в сюжете. В Институте психологии и образования Казанского университета состоялся третий международный конкурс-выставка «Вектор успеха 2018. Инновации в дефектологии». В рамках этой выставки прошла работа по секциям и круглый стол. Там обсуждались пути комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Республике Татарстан. Чтобы организации, вовлеченные в этот процесс, не варились как бы в собственном соку, а имели возможность пообщаться с коллегами, поговорить о существующих проблемах, найти какие-то пути решения, Естественно, если все это происходит в рамках такого мощного университета, как КФУ, то приобретает это еще особый смысл и научную направленность. На круглом столе обсуждался региональный опыт развития системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а также технологии психолого-педагогического преподавания. У нас в городе Казани открыты пять образов... ресурсных классов для детей с рас... э... расстройствами аутистического спектра. И, естественно, те проблемы, которые в течение года возникали, мы хотели бы озвучить и найти совместные решения с помощью кафедры Института психологии. Международный конкурс-выставка «Вектор успеха-2018» направлен на разработку совместных научно-практических проектов, расширение связи между образовательными учреждениями и вузами России. Анна Глазунова, Леонард Влитяров, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета продолжают покорять мир. Магистры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ вернулись с успешной стажировки во Фрайберской горной академии. Подробности далее. Трое магистрантов Института геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета защитили свои работы во Франкбергской горной академии. В скором времени они представят свои диссертации уже в родных стенах. Необходимо было поступить на направление стратеграфии магистратуры. Она основана совместно с Франкбергской горной академией и предусматривает обмен на один семестр во втором курсе. Мы достаточно тесно сотрудничали с профессорами. У каждого своя научная тема, соответственно, каждый Общался непосредственно со своим руководителем больше всего по своей теме. Вот. Из особенностей я могу отметить то, что студенты Германии могут сами выбирать предметы в начале семестра. То есть необходимо набрать на определенное количество баллов предметы, которые ты будешь изучать. Луиза Ленар Радмир обучается по программе «Двойные диплома совместно с Техническим университетом Фрайберской горной академии, в рамках которой студенты изучают часть предметов в Германии. В прошлом году состоялась успешная защита работ первых выпускников данной программы. Я изучала термостанцевые отложения, и э, эти отложения интересны тем, что это нефтематеринские породы, и очень интересны для реконструкции, например, осад... осадочного бассейна, то есть для реконструкции условий осадконакопления. накопления. Один из научных руководителей с немецкой стороны Профессор Йорк Шнайдер в своем письме руководителю стороны КФУ Владимиру Силантьеву оставил положительный отзыв о студентах и их работах. Ребята приделали действительно хорошую работу, и показали себя как добросовестные и внимательные студенты. Также профессор Рачбахтар и доктор Йонкер из департамента тектоники с большим интересом следили за ходом защиты и выразили желание сотрудничать с Казанским федеральным университетом, который имеет уникальную технологическую базу в области термохронологии. Диана Шилова, Леонард Ультьяров, Универньюз. Ученые Казанского университета совместно с Японским университетом Рикен изучают свойства комара, готового выжить и при полном обезвоживании, и в условиях открытого космоса. Подробнее об этом удивительном насекомом вы узнаете в следующем сюжете. Научно-исследовательская лаборатория «Экстремальная биология» Казанского федерального университета совместно с Японским университетом Рикен уже несколько лет изучает свойства херонамиды, комара, обитающего в Нигерии. Данный представитель животного мира способен выжить при отсутствии воды в его организме. Это очень интересное существо, потому что он способен полностью обезвоживаться и, соответственно, хранить без воды все свои типы клеток, начиная от крови и заканчивая нейронами мозга. И, соответственно, понимание то, как устроено... Вот эта вот структура, она такая прямая дорожка к развитию технологий безводного хранения клеток человека, и культур клеток и так далее. Изучение этого комара может дать возможность безводного хранения восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений. Помимо этого его клетки могут поспособствовать выживанию человека. Мы сделали несколько таких очень важных шагов. Мы показали, что чувствительные к обезвоживанию ферменты могут, люди могут экспрессировать их внутри клеток комара и так хранить их без всяких повреждений от обезвоживания. То есть такая концепция нового биобанка. И ряд биомолекул из этих комаров улучшают устойчивость к низким температурам клеток человека. То есть Это такая дорога. Биотехнологии. Выживаемость этого организма была проверена учеными несколькими способами. Комар был запущен в космос, где находился при условиях микрогравитации и повышенного радиационного фона. Несмотря на непривычную среду обитания, насекомое быстро адаптируется. Личинки комара способны выжить даже в открытом космосе. Совсем недавно ученые Казанского университета и Рикена оставили живую капсулу времени для будущих поколений. В ней находились личинки этого вида комара. Наши обезвоженные личинки комара, которые не требуют для хранения каких-то особых условий прекрасно себя почувствуют в этой вакуумной запакованной капсуле, чтобы через сто лет по специальной инструкции, где описано, что это продукт коллаборации между нашим университетом и Рикеном, могли добавить воды, в общем-то оживить и, в общем, после 100 лет такого покоя посмотреть таких посланников из прошлого. Исследования продолжатся и на других животных с уникальными способностями. Об этом мы расскажем в ближайших выпусках. Артем Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!